Ну и вот наконец-то вы в течение получаса, пока мы разбили где-то пол литра, а нет, разлили Вовнутрь где-то пол литра водки, в течение получаса вы наконец-то дождались второго Второго нашего летсплея С вами все еще, все еще разговаривает ваш всеми уважаемый и любимый архивариус Сизя Из башни архивариусов Мы продолжаем наш летсплей по Call of Duty 3 хотелось бы заранее представить э, в будущем будут летсплеи с нашим архивариусом Логи представьтесь Логи Доги а, с нашим архивариусом Фоксом представьтесь коллега Логи Доги э, э, Логи Доги Логи и с нашим архивариусом э, Хаммером он сказал Алтаралгар я не знаю что это значит вот, но умри и разложись, Александр. А, вот. Хотелось бы еще раз напомнить, что играю я второй раз. Причем первый раз играл полчаса назад. Ну, правда, до этого я играл, но память у меня отшибла. Вот, играю я второй раз, последний да, раз играл знаю, полчаса я. назад и пол-литра назад. Вот. Хотелось бы заранее сказать, хотелось бы заранее сказать. Я не люблю толерантных шуток. Типа шуток... Э, наверное, не коллег моих. Все-таки я им не коллега. Не коллега. Простите. А, ну, в общем, вы сами знаете, о каких обзорщиках я говорю. Я не буду говорить голосом. мат там и так далее. То... А, простите, сорвался. А, вот, я не буду этого делать. Я не буду делать нетолерантные сильно шутки. Да и вообще много чего я делать не буду, я вообще ленивый. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что ни в одном из этих обзоров я ни разу не слышал ни одного по-настоящему хорошего предложения по поводу того, как играть. И в то же время я видел, что эти люди сами-то умеют играть. То есть они не хотят учить остальных. Они боятся проиграть, вот что я понял. Вот, нас убил снайпер, в упоры снайперки это плохо. Я. Господи, я только что увидел, что я негр. Убей себя. Мне советуют убить себя, но я поступлю толерантно. Я позволю убить себя другому. Вот. Вот Хотелось бы заранее сказать Что игрок я не опытный Но буду стараться как могу Что могу сказать Не играйте вы этим гондурасом Или как там его зовут Кем я играл перед этим? Гренадером Вот, не надо но Я не знаю не Я не знаю Я сейчас играю каким-то мелким негром С петухом Или, не... или мелким негром петухом вот, а, ну петух я имею в виду автомат петух, если кто не знает, ничего гейского, вот, кроме фразы мелкий негр петух, ничего гейского, скажем так. О чем я хочу сказать, он играет намного лучше, я не знаю, он или я стал играть намного лучше, то ли пол литра влияет, то ли еще что-то, вот меня убил настоящий американец с эмкой. Мне говорят, что там что-то 4-5, но я не знаю, что это. И что это? Я бросил какую-то гранату, которую просто за бросок дают 100 опыта. Дайте мне их ящик, я буду стоять бросать. Вот. На меня кричат на незнакомом языке, мне это... Реально очень сильно не нравится. Я вообще не люблю, когда на меня кричат. А тем более, когда кричат на незнакомом языке. Я начинаю теряться и стрелять во все стороны. Вон. Причем даже в жизни я начинаю теряться и стрелять во все стороны. Даже если стрелять нечем, но мой ствол всегда заря. Блин, опять эти странные шутки. Я срываюсь на глупые обзорчики. Он. Вон. Что меня радует? Меня радует вон те двое людей. Меня радует грузовик. Очень У меня ощущение, что я обкурился, но это навряд ли так, потому что я уже давно не употреблял ничего такого. Неделю это было. А, да, неделю назад, по-моему, это было. У меня сейчас играет жуткая музыка, которая оповещает меня о том, что я убил подряд двоих, одного из них хедшотом. Я не знаю, и музыка радуется больше, чем я, потому что я до усрачки напуган и считаю, что у людей убивать плохо. Но музыка рада и без меня. Вот Меня опять убил почему-то тот же самый человек. Мне пишет кто-то что-то. Мне подсказывают и подсказывают. Я чувствую себя таким тупым, если честно. Я что-то поставил. Кому-то куда-то. На самом деле я прекрасный военный, наверное. Потому что я просто делаю то, что мне говорят.